Страсть не лужи слез и крови Это не сладость, которая на ранах солью Мужчина любит женщину А это более, это любовь Это любовь Скажи, к чему тебе мои признания, подруга? Ведь кроме как любви к тебе не знаю я дуга. И болен ли тобой или восхищен? Но в чем моя ошибка, что будто я тебе никчемен? Мне просто слово быть тебе сказать, Но так не кстати в твоем понятии. Давно зачислен в братье. Стоит брать или трубку нам после проклятия? И время тратить на разговоры не в умате. Я мог бы все послать к чертовой матери и прибежать к тебе своей дорогой с катертью. Прошу простить меня, если был я непонятен, Когда моя жизнь нахватала серых пять. Да, я признался в любви,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 Сочиняющая боли, ты любишь волю И я люблю летать, как птица, я спокоен С тобой плохого не случится Мы жизнь строим, но почему-то прячем лица Каждый достоин того, к чему он стремится И мысль о тебе для меня, как яркий свет Да простит меня Бог, важнее Него нет Иду вперед, наверное, помнишь час разлуки Ты попросила меня не опускать руки Теперь готов с тобой делиться радостью побед И больше чем уверен мы оставим яркий след И пусть пройдет немного лет, когда тебя увижу Тогда позволь мне прижать тебя, да к сердцу ближе Услышь же, она ярче и светлее Моя любовь к тебе, позволь остаться с ней Моя любовь Позволь остаться с ней, это не страсть, не